Как детей не замечать, Как мечты их развенчать. Учишь в школе, учишь в школе, Учишь в школе. Крепко-крепко уловить, С детства сладеньких смолить. Учишь в школе, учишь в школе, Учишь в школе. С вами Лиз И сегодня мы продолжаем играть В Тайне Байне Это уже четвертый выпуск на моем канале Или если, пятый? Если Не, умеете... пятый Пятый, это пятый выпуск Если вы умеете считать до пяти или до четырех То ставьте лайк я, короче, бачу на лайках сегодня. Это лайк, если любишь свою маму, лайк, если... Ой, плохая шутка. Лайк, если когда вам звонят по телефону, тоже говоришь «Алло». Которые говорят «Алло». «Алло, алло». Короче, «Алло» и «Алло». Блять. «Алло, Алёша». Ладно, что-то мы отвлеклись. У нас С по лайку. И с Антонов тоже У твоей мамы такой молодой Это потому, что она пшикается духами А не бебра Ладно, хватит А, ну да, она сама молодая Да нет Мешаешь, все пошло. Нормально. Мне мама рыб разделала только что. Сейчас тебя разделаю. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор. И чем я рискую, просто отвечая на звонок? На тумбочке лежали карандаши и потрепанный блокнот. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге. Рисую хаотичные завитки. Так и... Твои ответы. Где мои вопросы на ответы? Я гуль. Не хостит. Получается, я не гуль. Я жигу. Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Ну ой, тут Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честный буду. Конечно. <клес> О, карандаш вывел женский профиль. Глаз, длин, длинные ресницы. Полина сказала полушепотом. Наверное, чтобы дедушка не услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Приезжай ко мне, Антоша. <клес> Городского типа. Здесь никогда ничего не происходит. Трагедия! Сейчас, короче, придется поют. <свист> Тот самый момент, когда МПТ-плей еще не придумали. <свист> Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про Но голос этого места. Да ты подожди, сейчас Калиса придет, Макарону танцует. Знаешь, как я опять же говорю в таких случаях Ты очень много думаешь, Полина Думать вредно, понимаешь? Не надо думать, тогда у тебя все будет шикарно в жизни А вы знали, что если вы будете много думать У вас появится 47-я хромосома? Думаю еще Ставь лайк, я за тебя свою хромосом Блин <ан us neurocours> Слушай, вы... Я тут подумала зря подумала. Грифиль набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я от тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темне. Я очень люблю дедушку Не его боюсь А порой так хочется убежать В лес подумал я отчужденно. Молю лапы Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть И ветки закрывали от посторонних глаз На какую шерсть, Антон? А все, он уже думает, как зайчик Да я когда рисую, будто путешествую. Ты чтобы струны, короче. Обрезать. Я осознал, что рисую нож, бабочку. Сразу видно. кое Кейсе. Только о своих ножах бабочках и думает. Вспоминая Ромки испортили настроение. Сказать ей, предупредить, что он замыслил. Сорвать его планы и охмурить Полину? А как же команда Вольтрона? Все-таки они были какими-то... Какими-никакими, но моими приятелями. Какими-то не такими. Чувак, что ты паришься? У тебя две шикарные перспективы. Одна с хвостом, вторая и космонавт. Не паришься. Тебе нечего сожалеть, понимаешь? И кем бы я стал, предав их? Блин, да нет! Тян, да, не нет, да, пен, <свят> <свят> да, порой Ромка был себе ужасно. Бывал несправедлив к другим и помогал слабыми. Но что-то мне подсказывало, что дружба для Ромки не пустое слово. Разве не о друзьях я мечтал все это время на новом месте? <свят> я командовал это его на <свят> <свят> Пускай здесь они и были так же чудовищны, как вид на древний лес из моего окна. Я сдвенел очки на лоб, протирая глаза. На самом деле, мне просто типа аж Полины вообще не нравится, поэтому ему лучше. не Полина милашка, но скрипка... Ну, во-первых, вот люблю... это вот шиза с тем, что я люблю звуки. Пёрни ну, микрофон, услышат услышит все. Вот типа, камон. Крутой звук. Не знаю. А Антон все-таки, бля, ему нужны нормальные пацаны, ему нужны зяшки, с которыми он может потусить. Хотя, ну что, не будет звучать Антон, ну, и все. Блин, понимаешь, он же когда вырастет, он же не скажет Полина шестой класс. Бля, это смешно. Не, ну я к тому, что, знаешь, как бы с Полиной он потусуется, может, какое-то время. Потом они, короче, останутся, потому что он поймет, что вот эта вот звуковая это знаешь, это мило на этапе, когда ты просто в девушку Не, типа... он... извини. Он... Она начнет увлекаться музыкой еще больше, засядет за компьютером, станет звукарем и начнет звать Андрей. Поскорей бы уже повзрослеть. Не надо. Думаешь, будет проще? Не давай ответить, раздался дверной звонок. О, Ромка! О, полиция, сейчас заберут. А там Алиса. А хуй. там, короче, Полина мертвая. это не Полина разговаривала. Мой блуждающий взгляд пкнулся в дверь. Это Ромка с Бяшей пришли репетировать, и я должен помочь ему вести девочку, которая мне нравится. Полин, подожди минутку. Сделав пару шагов, я прижался к дверному полотну. Подожди, чел, ты не договорил с Полиной? А что Ромке скажешь, когда он войдет в дом? Мог бы сказать, типа: Блин, Сова, иди нахуй! У меня тут друзья пришли, блядь. Друзья, важнее! Там Алиса, да? Там Алиса. Конечно! А, это Ромка. Горевшая снаружи лампочка озаряла крыльцо. И в завершем глазке различились два невысоких темных силуэта. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас! Сейчас мамки на каблуке стейбзю, чтобы бяшки дать. Не Подожди. Добежать. Ой. Мне тоже. Оу. Oh. Спасибо, что выслушал. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама, увлеченная сериалами, не заметила трель. Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Ветер защипал щеки. Я поморгал, привыкая к сумеркам. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои. А Где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рот позволял распознать них моих одноклассников. Я надеюсь, сейчас не будет никакого перехода на Алису и кого-то там еще из зверей. Ну блин, я так хочу потуситься, емкой повипитьевать. Э, Камон. Прикинь, он отыг... отыгает... отрыгает маньяка. Его Да, его спиздится, как в прошлый раз. Там уже мяж пропадет. Я направился к забору, слушая вой ветра в ушах, и монотонный скрип под подошвой. Одна из фигур шевельнулась и плавно усмирилась в чещебе. Устремилась к чещебе, будто конькобежец по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков. Тщетно стараюсь. Ничего, я потом тебе запишу Ну, типа, там же игра только не записывалась. Какая разница? А! Всё. На нас так что Я Я в принципе могу видеоряд потом просто немножко это поставить. Я... На место буковки, буковки, да, да, верни. Да, да, да. Я замедлил шаг и коснулся очков Тщетно стараясь вычленить из мрака Хоть какие-то детали Тревога опустилась на плечи Как невесомая снежинка В животе закопошилась <с>... Проснувшаяся змея Стало тошно Я подумала о доме О хлипкой крепости позади Мама и Оля сидят теплее перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за проходение героев Санта-Барбара. Мне совсем не хотелось участвовать в Ромкиных постановках. Еще сильнее не хотелось туда, где на зимнем ветру колыхалась раздвоенная тень. кто то Мы тут все. Зачем они под вечер-то Волос Бяша буквально дрожала, а нетерпеливый Ромка пускал... Клубы пара у темных сосен. Такой влюбленный и задумчивый. До кости продроглино Собелись. Да иду, иду. Я глубоко <связываю> вдохнул и пошел пиная сугроба А там Алиса в капюшоне. <связываю> <связываю> Пяша замер лицом к тайге. До него было рукой подать. И я зачем-то положила зябшую кисть ему на плечо. Наверное, убедиться, что это все не сон. You... Я обосралась. You... В мою сторону торчал острый клюв. Во всех со всех сторон усеянные мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. А покинь, если и Бяша, и Ромка, и Полина это короче... Да. его! Mm. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. Да, Голос был точь-точь бяшен, но за перьями и картоном картон натоялся не... некто другой. Я рванул слово на меня... Стянули на... <связь> на, на Существую маски, лишь притворялась бяшей Чтобы выманить меня Я обижался всех ног, утопая в снегу Дом впереди стремительно увеличивался, Желтый свет в окнах дарил надежду Там мама, сестра, спасение За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной Заметила, что каждый раз, когда... Антон выходит из дому, да. его кто-то потом догоняет по пути, Может потому что совы умеют летать? Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Съерошенный волчок выпался из, угольной... из угольной тени дома, прекратив... Он двигался дерганно, хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Прикорчился в припадке. Это его мама. И пускай я отчетливо уверил, что волчья морда обыкновенная маска что-то в судорогах не заставило меня починить. Я же под сердце боком, остолк лица и припал на четверинки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза, абразины засверкали. Но зверь не падал, не нападал. Упал Упал, отжался тупой волк Крова как колоссальный Он тут вокруг По-стунски На трусовом четырех конечностях С этойшей челюстью я перебирал ногами Пытаясь держать его поле зрения Из-под прорезей маски Сочилась жидкость Тягущие капли падали на доски Сильно догадался я Какая-то сила толкнула в спину Шепнула, спасайся! А, я, короче, сначала подумал, что он типа в лесу в двер... ну, а -а -а. деревне сидит. А он, блин, на веранде ту сидит. Ой, штатина забора за месяц заметка шили. Я снова бежал в обратную сторону. К зубчатой и пахнущей хвои, кроме леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Где <свят> Алиса? Правая нога застряла в припорошенной лунке. И я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнула землю. Подо мной застроились супчатые снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вывела меня из ловушки. Смапу скрадывалась все ближе, напоминая ядкий дым погребальных костров. Я снова побежал, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку, и уши запекло от ротого мороза, а сам я весь взмокот. После, наконец, закончилась. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо. Чтобы... Случайных сук не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, вдавшие скотину прямиком в мясорубку. Узел выбившийся из почвы корней прихватился за стопу. Я врезался в шершавый ствол. Сполз к самому ему к самому ему основанию. В панике я глянулся. Алиса! Быстрый! Спасай! Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Ты... Что ты здесь делаешь? Да вот. Она протянула мне потерянную шапку. Поберона находок подрабатывай. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалится. Она хихикнула. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боялся, что в руке Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы. Или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Компьютер просто компьютер. Знаешь, у Алисы какая-то традиция типа, что-то давать. Помнишь, в прошлом эпизоде можно было конфетку взять, теперь можно шапку взять. Спасибо, Алиса. Я забрал ее, натянул по самой брови. Тепло? Нет, холодно. Я не ответил Спасибо Там во дворе были какие-то дети И что? Покусали тебя что ли? Нет Ну очень хотели А почему же ты убежал? Ответ был очевиден Покатав мысль на языке, я лишь пробурчал Не знаю Эх, обещала не обзывать тебя дурачком. А я обещание исполнила Исполнил! Исполнила она подошла вплотную, взяла под локоть. Я почувствовала запах мяты, апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Новогодняя Алиса. Ох. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости аромата. ароматы. о шау! Ты как-то нюхаешь много теней, так не кажется. Ну, Полину обнюхиваешь, то Алису. А бронху ты не обнюхиваешь. Зато задумайся, как быстро он переобулся. Только мы с Полиной уже попрощались и повторять со мной ты в безопасности я твой друг я быстро обернулась туда куда показывала лисичка а там я шасы Да. на крови опушки появились дети в масках по крайней мере все они были небольшого роста волчок, сова и медвежонок Телосложение на Сёму, ой, <laughs> извините, на Семену по-моему. <laughs> <Сёма. сёк> они фыркали и вздыхали, явно вот они в бега. Я, <сёк> я думала, ты в снег провалился. Я, я думала, что снег копать не от тебя. Какая-то <сёк> <сёк> лунная. <умный. сёк> а я не копал, не <сёк> копать, копать было. было. А ну как получается? Если дурак, то бегай, накопайся. Чё он такой веджин? А если умный, то пока другие набегаются, накопаются и устанут. Вот он, настоящий мегабайнер. Хочешь так дозвать разговор? Как я рад! Дегенер! Поби О, Не обращай внимания, он со странностями. Он отстал. Он просто рифмует ему хорошо. Я понял, что стою с открытым ртом. Лютик, блять. С сильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали переглядываться, он даже фыркнул, словно услышал шутку Да, да, лесоправо! Если, если он сейчас сайф моет, я его пошлю нахуй Это ну, он не Нет, это наш Сас! Мы уже нашли Бля, меня волк завязил, все Да, похож Забесившийся от радости волчок Начал махать частью костюма словно хвостом Ну конечно ты первый Это волчик раньше всех Почуял зайчиков тебе И рассказал нам Здравствуй С нашей совушкой ты знаком не понаслышке О -о. Не такая уж она и страшная, правда? Да, наверное А этот улыбчивый бугай Медвежубка <свес> лучше с ним поласковее а то голову откусишь. его видно. У него такое лицо как будто, перед вот этой встречи он очень хотел в туалет, но не сходил, потому что опаздывал. Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Там, где шапку. Но волк, я вижу, его подобрал, так что все хорошо. Все еще сомневаюсь в благих намерениях причудливых ребят. Я спрятала руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Алиса наигранно подбучинилась и как-то ухитрилась подметнуть свои рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчике, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Чур я звенеть не буду. Ну, вот он настоящий, русский медведь. Много-много ничего не делает, мало-мало что. А что у него с рукой? У него рука привязана. Он ее съел. У меня лапка болит. Да, правда. Я улыбка стала настоящей. О, зубы показал. Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить mm. Я думала, это под силу только Диснейленда Но Ты откуда знаешь? Я надеюсь, она не заходила в мою Ну точнее, не шпионила за мной, когда я решила на... А может, ты полив? не может не... Оля, Оля. блять Оля. Оля Оля Ты знаешь Да так, прочитала кое-где Чего? Следит за нами. Подожди-ка. Она либо Полина, либо следит. Ты же в дневнике про Дисней написал. Да. да. Полина. Полина скоро тоже будет как Оля, а я думала сова. Смотреть в окно и следить. Подожди. А кто еще в дневник читал? Никто. Это ее личный дневник только для друзей. Только и для друзей. М -м -м. Не, ну типа там же, по-моему, помимо Ромки и нашего главного героя еще, А, дедушка был? еще кто? Да. А врат ли лесодед. одет? Пожалуй. У меня... Про клюв от воробья. Про Диснейленд, Яхонтовый. Ты умеешь читать по человеку. Его он умный! Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня. И она его запела. Как детей не замечать, как мечты их размечать, учат школе, учат школе, учат школе. Учат школе. Крепко, и, накрепко и, уловить, и, с детства с сладеньких шварить. Учат, учат школе, учат школе, учат <свеч> школе. <свеч> Я осторожно засмеялся. <свеч> Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот. С земли в темное небо. Как на прокрученной задом наперед пленке. Дети в масках приблизились, и я ощутила их прикосновения. Они хлопали дружески, трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. Но в их прикосновениях не было звери злости. Лишь чистое, несомненное любопытство ребенка. Я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. О, да. Снежинки все планировали высь. Никто тебя больше не обидит. А это вот ты к чему сейчас сказала? Никто. Меня кто-то хотел обидеть, или что? Драк! Пусть только попробуют. И он тихонько... меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Таша? Убежишь с воплями или с нами пойдешь? Mm. А вот я сейчас, кстати, задумался. А когда мы телефон сбрасывали, Полина же сказала, что ей тоже надо идти. Блять, yeah. ну я не хочу верить, что это Полина. Она мне не нравится, ну типа, точнее как. Мне не нравится Полина, но мне пиздецки нравится Алиса. Я не хочу, чтобы это был один и тот же персонаж. Можно я проспойлерю то, что прочитала, но этого, конечно же, нет в игре? Ну, ладно, если что, сейчас будет спойлер, немножко промотать там в чем прикол? Я им не доверяю почему? Потому что я где-то вычитала, что, во-первых, это сделано по рассказу, по книге или какой-то истории. И весь прикол в том, что они все каннибалы. То есть факт того, что сейчас Сова сказала, что никто тебя больше не обидит, это что-то, во-первых, еще страшнее и подозрительнее. И вообще, по книге, по рассказу, дальше Антон, если с ними пойдет, э, ну, они будут пытаться сделать так, чтобы то ли он сожрал Олю, то ли Олю, короче, сожрали, кто-то сожрал Олю, но это пипец. Все, это вот, сейчас сейчас я рассказал Слушай, не, это, конечно, прикольно, но опять же вопрос остается открытым. Кто лица? Я серьезно, я не хочу верить, что это Сейчас выбор просто будет с кем нибудь куда. по-моему. <смех> На аттракционы! Вот в эту секунду далекий звук Флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный и таинственный он вызвал в памяти звон хрусталя и журчание студенного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня Флейты развеяла их. Если бы это была скрипка, это было бы странно. Я пошел за новыми друзьями, прежде чем принял решение. Многие сами переступали. Образованные сосна. <свят> образованные соснами туннеля раздвигались. Усты кланялись перед нашей прось... <свят> процессией. <свят> Все это напоминалось. Ведь даже полянам, на которую мы выбрались, я видел во сне: Флита, как чудесная птица, прила где-то высоко между темных корон... крон. О, луна. Снежинки взлетая закручивали закручивались спиралью. Спиральная галактика. Луна окрашивала ветви в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула. И я разделял ее восторг. Задрав голову, я посмотрел вверх. Эх, только что заметил, что снег вверх летит. Да. Серьезно, там написано мыл. А, Очень красиво. У нас воду земли пиздец, что красиво возвращайте. Молчок? Я покажу гораздо больше, если захочет. А я хотел. Как сильно я хотел увидеть то, что видела лисичка своим спрятанным по лутеме капюшона глазами. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Точно голый на едварском ветру суши. Скажите, а зачем вам маски? Знаешь, что мне кажется? Mm. Что это Бяша, что это Ромка, а это Семен. А-а-а... Просто. Ты думаешь, это? Ну типа смотри, их четверо, еще и Полина. Типа вчетверую. Не, я согласен, на самом деле я тоже мог бы это предположить, но просто понимаешь. Ну ладно, да, согласен, Бяша. Ну Он вначале тоже уйдет. Но понимаешь, Емка выше Бяши. А тут получается наоборот. Ну да. Находнули. Хотя, а если тымка такой Все, я в баске, Теперь никто, мне не закон, я могу делать, что хочу. Я могу понижать свои кьюнули. Я не боялся, хотя меня и трясло. Ой, не так Дождь была не от холода, а от странного волнения, предвкушения, чего-то невероятного. А тебе зачем? Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки Человеческие ласки Хой, Неремчик Человеческие дрязги Сука, не мой. не надо Я знаю, что ты очень хочешь, волк, не надо Он серьезно похож на бяшень Я же говорила Все жители поселка носят маски только скрываются за ними одни -ни люди И <гас> даже я? <гас> Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. <гас> И шапку! <гас> И твоё настоящее лицо. О -о -о. Я увидел маску, которую Ли сам не протягивал. Ту самую маску зайчика, похоже на серебряный слиток в головном свете. Любопытно стало. Как изменится мир, если встануть сквозь прорези? А можно не брать? А, нет, нельзя. В этот раз все. В прошлый раз еще были варианты, сейчас нет. Хотя, возможно, варианты появятся, если мы перепойдем на другие варианты. Mm -hmm. Ответ. Может быть. Но вдруг с трудом просачиваясь сквозь мелодию флейты, меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семена. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло, или хуже. А куда подевался Семен? Что с ним стало? И с остальными детьми? Медвежонок и Сова переглянулись. Слушай, тут моя теория уже подтверждается. Сова такая, не трогай. Не нравится Алиса, ясно. Ну, как сказать? Ну да. Алчок сжался комочком. А лисичка чуть опустила острый носик маски Тот, кого держали в клетке Тот, кто режет мелко-мелко Тот, кто носит кожаное лицо Забрал их Он умел бы я крестить Или крестился бы mm -hmm. Слушай, а вот это уже может быть интересно Да Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он? человеком одно слово брошь батюк батя украл семёна и держит свою лоббору убийцы жестокие дрессировщики и равнодушные родители лучше об этом вовсе не думать чтобы не грустить не знаю как вам а мне печалиться совсем не хочется и я сегодня какой-то не грустный. <реш> <реш> тебя видно <в> это. <реш> <реш> Антон, а ты? А я Dead Inside. <реш> я всегда грустный. А? Я вот. задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейты. Так что? Сейчас тосковать или займемся отдыхом. Блин, заняться отдыхом. Я как бы хорошо сказал. <свят> Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Держи еще одну жевачку труба. <свят> Реально. Свечка <свят> <свят> извлекла из кармана горсть кафетой и вручила по очереди всем детям. Жушали фантики. Тут же запахло ананасом, какао и дыней. Ааа. Это на это на Последнюю конфету, вафельную, мою любимую, Алиса вложила мне прямо в рот: язык волокло пряности. Живец. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой пробегали яркие искорки. Замешков, вот. я проживал вафли и шоколад, проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. <толкнул> да нет, что, брат. Благодарность вышла глуховатой, потому что губы мои уже касались маски. Я не заметил, как поднялся ее к лицу. От попья машей сходило тепло. Маска льнула по коже и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурчат от воды. Говорила же! Это твое! Оу. Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет! Ты то верно. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не терпелось выпустить ту энергию, тот жар, которым меня наполняли чарующая музыки. О -ху -ху. О -ху -ху. Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Неплохо, неплохо. Знаешь, как батя. И Над головой раздавался ее смех. А потом она приземлилась обратно, крича и отдуваясь. И ты так можешь. Попробуй. Серьезно, давай. Давай. Я попробовал. Многие оттолкнулись от земли. Я взлетел ракетой к звездам и закричал о счастье, увидев своих друзей внизу. О, они им хаски дали. А почему они... А, -а, а я думала, я только Типа, знаешь, вдруг это все черно-белое было, потому что ты без маски. Реально. Типа, ты стал. Ну, я имею в виду, что все люди, типа, дед видят мир как бы черно-белым, потому что ну им грустно, там скучно и все такое. А что если вот эти фотки на самом деле я веселые, поэтому они мне все Питер помогал мне лететь, словно я скакал на громадном батуте. Звезды казались яркими блестками, до которых можно втянутся в слезнуть. Она стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь на мгновение испугался, что, сломая ноги но подошвы твердо встали на снег. С ты в безопасности, и все твои мечты станут я. Я так счастлива, наконец, тебя. о блин, Смеясь от я понял главное. Эти четверо не причинят мне вреда. Настоящие враги. Я чувствовал это каждый шерстинкой своей маски, тем, кто далеко от ваших страниц. У Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Услышал, как стонет под снегом сухая трава. Увидел, что у деревьев и звезд есть лица. Деревья ухмылялись, а звезды порчились в страхе. Правильно, бойтесь, я напрыгну у нас уже две хорошие перевьюхи, блин. Я щелкнул зубами, щелкнул зубами. Затем закричал ликующий и ее прыгнул одновременно с лесой. Мы полетели выше шестце самых высоких сосед. Мы заснули в воздухе. Ля, какая наконец. Я закружился. Алиса закружилась в талант что налыбается, улыбается улыбается сам Анфлит все и играл, унося на нас быть Ты че, опять в облаках летаешь? Не понял Лёва, блин, это единственная ситуация, когда я не хотел тебя видеть, это вот сейчас что ты тут делаешь? Блин С вами полетаешь Сонно подумал, я отклеиваюсь подбородок от паты. Знаешь, я думаю, вот это можно закончить. Такой обломный Это пипец. Это пипец. Да. Это неправда. Я не верю. Ну, она как адепт. Ой. Алиса, знаешь, как адепт приходит во снах. Да. Ну, блин. Это облом. Это реально облом? Я не ожидал такого. Блин, а прикинь, мы сейчас закончим, мой эпизод кончится. Пофиг, тогда выложу видос на одну минуту. Ну не доклею с этим. Хорошо. Короче, если там будет продолжение, значит я доклею. Вот. Все, всем спасибо. Жду вас в следующих выпусках. Пока. Пока-пока. С вами полетаешь. Сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все отчего-то вновь слонялись по классу, передавали друг другу записку, шушукались. И физиономии казались выцвевшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как варил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка это был сон. Потому что из леса я не возвращался, а проснулся дома в кровати, обыкновенным утром, с чаем и таблетками. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам. Куда важнее было чувство полета, Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и ск скалиться на луну. Ну чего? Чё-чё. Пока ты носом клевал, Катька пропала. Сон как рукой сняло. Я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Быть не может. Я не поняла вообще. Ну, на этом конец третьего эпизода. <свят> ну, конечно, как я подгадала, что там осталось три кадра. Ну, вот поэтому мы записали уже без вебок. Да. Всем спасибо, кто досмотрел. И пока.